Хитридиомикота – отдел грибов, включающий микроскопические одноклеточные грибы с несколькими ядрами. Мицелий слаборазвит, практически отсутствует. В этот класс входят 127 родов и около 1000 видов. Размножаются они гаплоидными заоспорами, снабженными одним жгутиком. Большинство из них – внутриклеточные паразиты. И только небольшое количество – сапрофиты. Хитридиомикота тесно связаны с водной средой, где паразитируют на водорослях, высших растениях и беспозвоночных животных. Обитающие во влажных почвах хитридиомикота вызывают различные болезни высших растений, черную ножку капусты, рак картофеля и многие другие. Некоторые виды хитридиомикота живут на растительных и животных останках.